Косковские же. А вы какие? Мы городские. О, а, ай А вы не знаете диду? Жива еще бабка Ануфриха, Лирникова дочка. Как вот тебе раз. Вот я же сам Лирник. не Вы, наверное, давно померли. А вот Жим и помер. А вот и живу. А тебе на что бабка Ануфриха? Представилась. Да, морет народ, все молодой и молодой. А нас вот бог не берет. Ну и молодец, и не берет. Пускай вы еще немножко на Лире поиграете. Нет, а пускай возьмет. Я ему тоже сыграю. Я ему такую песню сыграю про нашу землю. Не лезь, под пули. Слушай, когда тебе говорят. Сутки охота узнать, красные там или какие. Ну, шо тебе с того, что синие, красные, зеленые? Сами знаете что? Может, батька приедет. Может, батька приедет. Мама, уедем в Киев, к батьке. Уедем. В Пропуски разные нужны. Сам видишь, он что делается. Сам видишь, что делается. Дезертир, наверное. Сашко! Скажи, какие все лошади? Красные? И, батька, народ собирай. А я с этим парнем разговор поимею. Не-не, Лёвчик. Это мой разговор, я этого разговора два года ждал. Прошу твои. Дай. Можешь мне, можешь не. Чего тут только не было. Кони мои, кони. Знадцать добрых коней. Где Ты земля? Ты скот? де хата? Ты! Ты взял! Люди взяли! Ой, Ой отдадут! Ой, не отдадут! Того не будет, что было! Будет! У меня к вам, уважаемый, разговор ласковый. Атаман Казалуп объявляет, чтоб зарос ему было доставлено сало для людей, сено для коней и хаты для ночлега. Ой, по дорогам подильским и ой, там гулял бедный козак болота. Он не боится ни огня, ни меча, ни третьего болота. Като казакови, вуса шелкови, шапка перка, сверху дирка, травой ушита, соломой укрыта, дитром подбита. Ой, він гуляет, а погуляет, тапанию плеткую выгоняет. А тем часом силы не укрыты, На сельви остались деды. Тогда, тогда из лесу, из лесу, та из раю, Слышь свич корней выкликает. И взлетайте, ворони горнами и совы, панувать будем снова. Болото, на добрым коне своим пойдем я на нашу горе тяжкое подъезжая. Казак холода на коня седая, на коня седая то нас вылетая. Разлетайтесь гайда маки день вас порубает. Молодец, дед. Спасибо за песню. Что ж тебе за твою песню подарить? А ну, держите! Я понимаю, дед, глупость твою и темноту твою. И я не стану тебя убивать, хотя смерть об тебя уж лет 20 куча. А за твою песню подарю я тебе... Что тебе дедали коммунисты и большевики и что тебе дал атаман Козалуб? Атаман Козалуб тебе хату дал. Перейдет в управление и владеть пока наша власть держится. Пожалуйста. Спасибо тебе, атаман. Спасибо тебе за доброту твою и ласку. Ты мне хату, ну я тебе тоже что-нибудь на память. Возьми, атаман, киевскую лавру или в Танхпетербург. Пожалуйста. Ты кто такой? А ты кто? Драться хочешь? Могу. Ого! Очень просто! Что? Очень просто! Ой! Это ты как же? А это не я, а это ведьма! Какая ведьма? Обыкновенная! Я ведьма! Живу в животе шестнадцать лет, и выхода не имею на свет! Вот здорово! Конечно, здорово! А ты чей? А я сам по себе! А где живешь? А я по станции и песни пою. Я много песен знаю. Алёша, шар знаю, по часам, на разрывам знаю, белая касса знаю, яблочко знаю. Сколько хочешь песен знаю. А ты кто будешь? А я буду. А у меня отец главы пулеметчик в Красной армии. Брюш, а он тебе из пулемета давал стрелять? Из пулемета. А у меня штык какой австрийский есть. И каска немецкая настоящая. Хочешь, покажу? Лежи, лежи. Что? Раз хватит, Могу! Я туда потом, я завтра. Дозвольте пане атаманы слово сказать. Тут нема двух атаманов. Нет. Тут один атаман. Говори. Я был мобилизованный красным. Меня аж под Жмейринку с Ольховки загнали. Но я за Голоту воевать не дурак. У меня по хозяйству делов хватит. А говорил, что в отпуск приехал. А, <соц ig -1> <соцена> ты, тебе нет. А на тебе крест есть? А на твоих щенках крест есть? Хотя она сестра моей женьки, царство ей небесное. Хотя она жрет мой шляп со своими щенятами. А спросите, пане доброе, кто ее муж? А ну, баба, скажи народу, кто твой муж? Не пустощенко! Ах вот ты куда? Будь ты ходишь! Не трогать! Кто это здесь командует? Кто мне приказывать здесь может? Тут нема двух атаманов, тут я атаман! Банка! Не смейте! Вот не выжил. Проверите. Жалеешь? Ой, плакать будь! Ну ладно, ладно, не гавкай. Ночь остаться не может. И можем, дедушка? Ну, я понимаю. Стратегия. Вову, она самая. Враги наступают. Хотят землю отобрать. Хотят кровью и слезами залить Украину. Слышите? Ас Ленин послал Панов выгнать. Ленин послал. Уезжайте в дорогу. В другой раз увидимся. Ну, а если сам не приеду, другого пришлют. Куда еще? А маму той, На похороны! Никуда не пойдешь. Насмотришься на покойников, а потом всю ночь кричать будешь. Потом всю ночь кричать будешь. Все в тебе бегать, все вшататься, А мне ребенка не на кого оставить. Иди в хате. Медленно растешь, и каждый год все маленький, да маленький, маленький, да маленький. Нянчайся тут с тобой, сушенька. Ну скажи мне, заради бога, что я с тобой делать буду? Во что я с тобой играть могу? Что хочешь, можешь. Похорон можешь. Похорон. Похорон. Похорон. А как? А как? Ну как? Ну, так. ну как? Так? Ну как-то? Ну как-то? Ну как-как? Очень просто. Я буду поп. Ой, ну какой ты поп, ты сусли! А -а -а. Сашко, скорей! Что на кладбище делается? Вот и все. А ну машь оттуда. Живо. Ой, Ксенька, выгони на мороз. Сощенят. Так-так, головень. Хорошо. Людей постреляли. навоз кинули. А теперь и похоронить не дают. Хорошо. Слушай, Дид! Ты тут не кричи. Тут тихое место. Вот тут лежит Степан Головин. Скажи, Микола Омельченко, и внук мой, Риша, шо они видели? Внук мой, Риша, двадцать лет у козалу поработал, хаты своей не имел. Ось его хата. Так ты что ж хочешь? Его с этой сплетней? Выпадь, а? Ой, не видал ты, дед, как хаты у людей горят. Видал я головень, как хаты у людей горят. Он у косову по хату жгли. Большой в огонь был. Но твоей хаты большого огня не будет. Зато твоей хаты в огонь само небо пойдет. Ой, а не пугай ты меня. Я старик. Я смерти не боюсь. Вот. Ну и уходи отсюда. Здесь тихое место. Боль женщинам выплакаться. Вы смотрите, дети, что это делается. Что это на нашей земле делает. Иди себе в хату, а я зараз пойду с хлопцами. Тело есть. Куда же он его Тихо добродите, все в порядке. У вас в пятницу была стычка с красными. Была. Вас побили? Побили. Дурору. Не побили. Нет, вас побили, Панлевка. Вы ни на что не годитесь. Вы не отстоите тех патронов, которые мы даем. Зачем вы с паном Козоупым разругались? Где ваши люди? Где ваши подвиги? Где ваши слова? Мальчишки балуются. Высшее командование вам больше не верит, пани Левка. Но мы даем вам последнее задание. Через вашу местность будет проезжать тот высокий в кожаном костюме, который вас бил. Да не бил? Бил. Бил. Так я лучше знаю, кто не бил, кто не бил. Лёвка. Это крупный начальник, пани Левка, он не должен доехать до места назначения. Вы! Будете его ждать на двух дорогах. Он будет проезжать через Павловку. Диакон ударит в колокола. Вы поняли, пан Львка? Очень понял. Айда? Tá bom. его хотел перенять. Не вернется, сашку Вернется. Не вернется. Знаю, к батике бежал. Время теперь такое. То я, как молодой был. Так на 31 году жизни меня батька в город взяли. А теперь чуть подрос и сразу фур, ты сразу фур и полетели в разные стороны, в разные земки. Чего не слыхать, как ничего не слыхать? Не сюда наверх и то слышно, как урчит. Ага, ага, ух, издурва. Кушать оно хочет. Э -э -э. А бабка Ануфриха, небось, хлеб печет? Еще, может, и не печет. А вчерашний, а позавчерашний, а поза-поза вчерашний, ты б не ел? Я б теперь какой хош хлеб ел. Ты, школы останешься здесь. В случае чего и к той, и к другой дороге добежать успеешь. А я тем временем. Вася, а Вася, как эта песня, что ты тогда в парике? широким степям по болотам, по засыпанной, снегом земле! из-за тебя, из-за тебя все. Фу. Сануша, вот здесь эта личность бросила бомбу, так. А ну пози. Вот здесь был убит стёпка Будяк. Так значит, ты. Отдохнем, а завтра чуть свет. Я это хата, и какая в ней христианская душа проживает, жива. Что это? Что ты, шмелик? Понял? Да понял, генерал. Значит, как он ко мне в хату придет, я зараз на коня, шпоры в боки и к тебе. Вот это самое я и надо. Да пожалуйста. А где Шмелька? Да ладно, побежит. Пробежи. Да, а если она его задушит? Кто оно? А то самое, что стонало. Кто тут? Ой! Да кто тут? Я деду этому и на копейку не верю. Он сам, семья его и вся эта голота. Установиться его хаты наблюдения. А? Понятно? Мне-то понятно. Да некому там встанавливать, а встанавливать. Ходили, кричали, песни пели. А теперь молчат и до конца света и слова. Нет. Ой, да нет же диду, мы оба слышали. она там... Аж мелькала. Гал-гал-гал-гал-гал-гал. Вот я и Богу не вру. Усохнет ноги если я еще в те сараи пойду. Вот и хорошо. И не ходи. И не думай про те сараи. Хоть сейчас и день, а я в те сараи все равно не пойду. И я не пойду. Я заклялся. Заклялся. А хлеб? А что нет? А патроны? А если ноги усохнут? А у меня не усохнут. Я не клялся. Ты думаешь, я боюсь за продуктом сходить? Вот и а ты думаешь, что я боюсь? Дяденька. Красный. Далеко? Далеко? И не слыхать вовсе. А в городе? Не знаю. Без власти кажись. Хлопчики, а о у вас в селе есть? Нет. Их козолу всех пострелял. Вы же помните? Да, да, помню. Все селе у вас? Бандиты, дяденька. Вам, наверное, больно, да? Нет. Холодно только немножко. Ребята, вы не сердитесь? Я ваш хлеб съел. Ну, что вы, вы, что вы! На здоровье вам! Может, вам еще чего-нибудь нужно? Ничего не надо. Вот если бы еллю... Юда, если бы... Сейчас! А? сейчас! Эй, Вася! Да не Вася! Я посторонний. Вот, молодец, хорошо голос подделаешь. Да ты сто! Ну, рассказывай, что в сарае делали. А мы еду, то есть... Ну? Як воно, в войну играли? Ох, интересно! Да там же что? Что вы, еду? Некому там встанать. Ходили песни пели, а теперь до конца света и слова не выговорят. Да это, конечно, правильно. Только холодно в сарае. Вот тело углей взял, чтобы в случае чего Руки погреть. Кого погреть? Да себе же погреть. Себе. Кто ж там кроме вас есть? Я и богу никого. Так вот я же говорю. Возьми угли и хлеба, сало кусок отрежь. Ну, и играйте себе в войну эту самую хайбона насказы. А вы нам дадите? Конечно, дам. До чего пристал? При... До чего вот пристал? Ах, ты. Ну, так вот пристанет. Вот ты, Люба моя дорогая, э, ты, мама моя, Люба моя. Да что ты все прыгаешь, прыгаешь, покоя тебе не даю, э, ты прелесть моя, прелесть моя дорогая. Ну, на тебе, на тебе, родная ты моя, золото ты моя дорогая, Ой, ты не А что тебе? Чего тебе надо? Зачем пришёл, а? Чего ты мне надо? Здравствуйте, матушка. А зачем тебе ее, а? Не мне, матери. А. Мама дрова кололи а. и, на, и себе по ноге топором, раз, а. баночку прислала, маленькую. А чего ты там руки держишь? А ну, покажи. а ну, что тебе там, покажи. Покажи, тут кусок. Мама прислали, говорит, если нальет, то отдай и спасибо скажи. Если нальет, если нальет, нет того, чтоб так прислать, если нальет. Вот люди, давай, Ой, сала, боже мой, старая. Вот старая сала та -то тонкая. Да на шо меня такое сало, я тебе спрошу. На шоно на меня надо, а? Ебаночка, вот это вот! Да ты бы еще тверь целую принес. Да если мы на царапину столько йоду виливать? Не дам, столько не дам, не дам, иди. Хай мать придет, я ее сама помажу. Где, говорю, ну? куда? Куда мне в помещение грязными ногами? Заразу меня занесешь, ну? Нету йоду, нету сала, как мама говорила. Говорила, говорила, давай сало сюда. Я тебе дам Иди, ну иди в кухню подожди. Вот мне несчастье. И не курини не несутся. Слухай, хлопец, у вас курини несутся, че не несутся, а? Вы наливайте, наливайте, матушка, там видно будет. Наливайте, наливайте. Ох, разговариваешь много, терпеть этого не могу. Наливайте. Ой, перелила. Хватит. Только доброты своей душевной даю. У вас кури несутся, че не несутся, я в тебя спрашиваю, ну? Доброты. На самые донышко капнули. Я тебе спрашиваю, у вас кури несутся чи не несут? У нас кур нет, у нас петухи только. Подожди, я тебе ноги и руки переломаю. Подожди. Ой, дети мои дорогие, я же вам водички сейчас дам, попильники. Ой, вы мои леберодные. Родные родные золотые мои, попильники. Ой, гриб Сейчас еще один котелок принесу, чтобы на всю ночь хватило и готово. Вы только смотрите осторожно, чтобы сено не подпалить, а то еще сами сгорите. Ты будь осторожна. Как бы кто не заметил. Ну вот еще. Да здравствует Ну, хватит. Спасибо тебе, хлопчик. Ничего не хватит. Еще лучше надо. А то-нибудь холодно ночью. Вот подожди. Придут красные. Я тебе и пропуск, и литер. До самого Киева. До самого Киева? Дядя, а вы кто? Ну, наверное, пулеметный начальник. Мой отец тоже пулеметный начальник. Ну, ладно, спать пора, начальник. Сон я вчера видел. Интересный. Может, сегодня досмотрю. Ну, как вам так? Хорошо. А у меня дома плохо. В голове не злой, дерется. Дядя, может, убить его к черту и конец? Спать иди, Зузя. Ну, пойду. Взаимно вам спокойной ночи. Резала и туда. Тише тут, это нужно. Это для воробушка. Ты любишь, чтобы воробушков? Чирик-чирик? Не, чирик. э -э, воробушки. Воробушки сало не кушать. Они а только хлеб. Клюк, клюк. А я тебя свистеть учил? Учил. А ну свистни. Звучит. А ну еще раз я послушаю. Звучит. Ну вот, теперь никому не скажу. Нет, только, только свистеть буду. Ну и молодец. И ты молодец. Убью твоего дзеванка. Пускай лучше не вращается домой. Ногой мне в рот стукнуть, чертененок. Так то же он успел? Когда он? Сейчас он. Он спит давно. Обогнал? Каблуком меня в грудь не хватит, да? Какими каблуками? Вот же ж. У него кроме Вали на крованах никакой обуви нет. Крыпка вышла. Кто его скрывает? Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Вы ко мне, матушка? Не-не, нет. -не. Я доксенич. А то -а это... -а. А -а -а -а -а. Да-да. Знаешь, Ксаночка, очень старое сало. Тебе, голубочка, еще десяток яичек у придачу за лекарство дала. А Это какое лекарство? А за йод. Это, мне для собачки, для шмелика. Для собаки. Медикаменты, драгоценность, а? Вот Бить его, бить его, бить, бить. Только бы и поясом или верелкой. А то рукой печенку отбить можно. У меня уже был такой случай, ей бог Помнишь Манечку покойную? Куда это он, Так значит, голубочка, я на десяточек располагаю, да? Сам же его сапогом двинул. И нога у него задняя, вон, расцарапана. Так, значит, я на десяточек, голубочка, распала. Вот дурак, вот дурак, ну и дурак у тебя, Оксаночка, сын растет, Я об собаке плачет, а? Так значит, голубочка, я на десяточек располагаю. своих щенят. А это мороз. Живо! И из-за тебя все. И шмельку убил. И полное село бандитов наведет. Так я, Сашко, разве ж я знал? Разве ж я знал? О, Лся, ты что это в снегу сидишь? Жарко, да? Жарко мне, Диду. Очень жалко. Ну, ты же вижу, что у тебя нос, синий. Да, ну. Вася, иди сюда. Да ты иди сюда, я тебе что-то по секрету скажу. Бабка Муфриха с города приехала, с базара. Говорит, что войско там понаехало. Тысячи полторы. Фу! Ну, не меньше. Дяденька! А вы когда не раненый, ух и сильный, пресильный. Почему ты так думаешь? Большой вы очень. Большой, большой его вот тяжелый в этой клетке. Ну и что? Как что? Все-таки не хочется так нелепо пропадать. А если лепо? Нет такого слова лепо. Есть слово не за а не за можно. Ага. И даже песня такая есть. Клавдий Злеславлевич в больнице приехал, а я в город, папка Носиха с из города приехала. Сказала, в туда понаехала, тысячи, полторы или три брешешь. Нет, меньше. Самый главный большевистский начальник в плен бандитами введет. Говорит, народ весь уезд обшаривать будет. Дяденька, я вас прошу, пустить меня в город. Я пойду и скажу им, что они и вас заодно вызвали. Возьми, Жиган. Миша Люр, два креста. С этим значком любой красноармеец сразу же отдаст начальнику. Лучше я, а тут опять по вчера вечером. Вечером, вечером. И что-то мне все тычет в глаза тем вечером. Пусти. Вы еще увидите, какой человек есть, Васька. Не сладит нам атаман с дедом. За него вся деревня поднимется. Бабу хвата возьмут. Одной семьи у него что у нас свойств. Да все такие бандиты. Как я сказал, я говорю, народ такой. А -а -а. Вот если ты мне не А что тебе козолуп, казалуб, казалуб? О, как вы думаете? Чей наскочить легко, чий не наскочить? А черт чего маму знает. Дяденька я вам песню спою. О, как вы думаете, чьи проедем мы, че не проедем? А черт, ч, маму знает. А я сколько песен знаю. Лёвка. Уважаемые, козалупы продукты везут. Козалупы? Да. Продукты? Ну да. Очень приятно. Отобрать продукт! А да. это да. да. В чем дело? И пускай продукт! А и подарить ему от меня подарки. от Подсвечники, штуку сукна, что мы вчера в местечке отобрали. И пускай меня принимает обратно начальником штаба. И пускай знает, что ему легкий друг. И происшествие окончено. И поехали, а? А? Ну вот! Немало баба хлопотов купила, хрустя. А? Что ты сказала? Да, мальчишка опять же пропал. Да нет. Ты пропал. То ж я ему В Куды? Да туда же, вот от. А як его? Да в село. Село. Зачем? Попу. Попу. Да туда же. Попу. Вот пристала. Дела у меня с попами водятся. конец света. Вот такая вот воша, а убегает. Конец да света. Поймали, маленького. Вот, его. Да тебе черт несет. Почему удираешь? Такого oh, нет. А почему ты не живешь в новой хате, которую я тебе подарил? И почему ты забываешь противоусловие насчет комиссара, который есть из города еврей, и который пьет твою христианскую кровь? Я толчи! Я тебе друг, я тебе кто? Друг мой, жив. Атамань дорогой, ну на что мне твоя хата и ты на что Эту хату я своими руками построю, она мне на всю жизнь хватит. Комиссаров у меня не имеется. А чтоб были, то не отдал бы самому. О! Как твоя политика обвернулась в вредный дед? Hmm. А что это я тебе на площади хотел подарить? Атамат, а у меня с тобой интересного разговора нет, нету, я не поп, чтобы с упокойником разговаривать. Замерз. Эй! Эй! Ты что ночью в поле делаешь? Ура! -а -а! Здравствуй, ТВ! Черт, вами стою! А -а -а -а! Дабы красные не пришли, поддашь эту записку, они тебе с мамкой и топом в Киев отправят. Ну, а сейчас иди. <связь> Ни за что не пойду. Что хотите, со мной делайте, не пойду. Все равно не пойду. Эй, Сушку, старших не слушаться. Нехорошо. А я думал... Ладно. Уйду. До свидания. Довольно стыдно с вашей стороны. Лучать! А ну, Анька! Я? А кто ж? Он же твой лучший друг. А я тебе, гаду, подсечники. Цыпь ему двадцать пять. А я тебе, гаду, что кусок гна прислал. Цинь ему двадцать пять шампалов перед смертью. А два часа тому назад для твоих подводчиков еду. Что толкаете, гад, что толкаете? Молчать! Одевайся, голубь. я тебе ухо слегом потру. Жаль, что вот у меня валенок нет. Есть, товарищ Товарищ. Что, валенки? Валенок нет, лошадь готова. Только ты молчать! Я тебя за свой провиант не брали одного провианту, отпустил я на все четыре стороны, молчать! От батьки левки подарки, Кланяться велел. и просил миру до конца жизни. Только ты си, только ты си. А провиант в целости и невредимости доставлен на вашу главную квартиру. где, где тут мальчишка? Что его отпустил? Поймать, резать по кускам и плакать не давать. Засцелить, у меня лыба вы. Ой, я не перенесу этого случая. Ой, его не перенесу, Ой, не перенесу. Левчик, Левчик, ударь меня по морде, Левчик. Дай, дай, вдарь, вдарь, у меня же руки-то связанные. Развернуть? Я а какую кнопку надо нажимать, чтобы машина быстро шла? Да вон там, нету. Ну ты жми же ее сильней, а то опоздаем, ну. Вот ей богу, ну. Ловчик. Ну ладно, ладно, батька. Все равно. Не успокоится мои раны до тех пор, пока я не одену тую кожаную курку и те сапоги, кто со шпорами, что в сарай сидят. Лапцы! Тирамс комиссара шкуру! Ура! Ура! Ура! Ура! Вот тебе, Юра! Уползет. Там с у ворот. Видите? Вижу. А вот за печкой. Видите? Вижу. Дай-ка еще обойму. Нет больше обойм. А в револьвере еще два. Последние два. Нельзя их выпускать. В плен нас возьмут. Лезь моментально в мою хату. Я тебя соломой закрою. Они же не знают, что ты тут. Не надо, не надо. В плен вас возьмут. Мучить буду. Но лезь тебе, говорят. Не надо. Если человек не хочет сдаваться в плен, Какая сила его взять не сможет. А, ну вот, приедем, уже не надо будет. Ну. А. Хорошее оружие. А ну спрячь. А всю жизнь запомнится Сашко, бороться надо до последнего вздоха. Патронов нет, есть клинок. Правую руку отрубят, бери клинок в левую. Левой не станет, зубами хрызи врага. Вот так живи на свете. Вот так жить буду. Весь в солом. Так его молодец! А, конечно, молодец. Молодный тот был, Лёвка. Лиру вам поломал. Ага, лиру поломал и струны порвал. А где же я теперь такие возьми? А <как> это что? А, нет, это залезные, а сюда требуется жильные. Ну и музыка не такая, и виду никакого. Вот слухай. Широким степям подалота, засыпанный снегом в земле, там казак украинский голод, словно ветер гулял на коне. Ой, колод от весляни гуляйка, просто рот Украину поры, И скорее коля поднимайка, На защиту одной стороны, Не скажи тасаблей вот шайба. Врачи уже не убить Мы врага кричаем жестко Мы льням не будем бить И поднялся в голодом могучий а Это шалом членный кулак И на борога грозною стучит а Полетел украинский шаблон Эй, дедов! Вы сейчас у А вы ж какие! Мы же городские, кем вас мы не бачить деду! Ой. О, Вася, Вася! А! А! Сушник, здорово! А. Вася, а? Вася, Вася. Вот на героички брызганы водою, а мы молодые героички рыбная.